Мне очень понравилась трасса, там прям были такие спуски, подъемы очень хорошие. из меня болели родители, это очень было хорошо. Было очень интересно, повороты такие очень резкие, иногда скользко было. После юных лыжников на старт вышли взрослые.